Так, ну на моих часах уже 11, давайте будем начинать. Значит, у нас курс из четырех занятий, сегодняшняя тема НДС. И мы посмотрим систему прослеживаемости товаров, поговорим о статье 54.1, а потом о том, что случилось с электронными услугами в этом году и попутно статью 148-ю. А также изменения немножечко посмотрим, какие случились в общепитии в турбизнесе. Это практически единственное изменение в 2022 году. И про заявительное возмещение немножечко запишем. То есть у вас, вы приготовьте ручку, бумажку, вот кое-что мы с вами запишем. Так письмо ФНС от 6 октября 2020 года. Оно тоже касается возмещения НДС. В частности, о том, что камеральная проверка по НДС именно к возмещению сокращается до одного месяца в рамках пилотного проекта ФНС, но только для добросовестных налогоплательщиков. То есть в этом письме мы можем найти критерии своей добросовестности, если нас таковыми считают налоговые органы, то камеральную проверку могут проводить всего один месяц даже если это возмещение, то есть вычеты по НДС превышают начисление. Но я так подумала про себя, что это, скорее всего, относится к хроническим экспортерам, потому что их и так проверяют, перепроверяют с их нулевой ставкой, и чужих еще проверять при камеральной проверке. Так что они решили проверять вот таких экспортеров один месяц. А теперь вот не совсем последнее, но весьма интересное судебное решение по поводу того, что инспекторы не вправе снимать вычеты НДС у компании, если ее контрагент не перечислил НДС в бюджет. Такого основания нет в налоговом кодексе. Но я считаю, что это весьма и весьма спорные утверждения, потому что есть статья 54.1, в которой четко говорится, что если мы совершаем сделку, чтобы уйти от налогов, то у нас вычеты снимут. А какая сделка направлена на то, чтобы уйти от налогов? Например, самый яркий пример – это когда мы связались с недобросовестным поставщиком. То есть когда мы берем к вычету НДС, а он не начисляет. А программа АСК – которая проверяет наши декларации, монстры по НДС. У нас сейчас декларации очень большие, серьезные. Их человек проверить не в состоянии, поэтому проверяет машина, проверяет программа АСК. И она отмечает сразу вот эти разрывы красным цветом. И, естественно, сообщает в налоговые органы. Налоговые органы уже задают нам вопрос Почему, собственно, вы берете к вычету НДС, при том, что никто его не начислил. Одно дело, когда, допустим, товар вам возвращает упрощенец, он не начисляет НДС, но там и коды операции и другие, там 16-17 коды показывают этой программе, что вы берете к вычету НДС на полном законном основании, потому что вам товар вернул, допустим, упрощенец. Вот. А в данном случае, когда идет купля-продажа обычная, никаких, извините, что такого основания нет в налоговом кодексе, это весьма и весьма спорное утверждение. То есть я всегда говорю о том, что арбитражную практику вот эту Верховного суда даже надо просеивать сквозь призму законодательства, сквозь призму здравого смысла. Не нужно говорить, что вот если было, например, определение Верховного суда, то это истина в последней инстанции, что так оно и будет ставить эту практику на какой-то пьедестал почета. Это неправильно, надо критически относиться к любой практике. Вот, например, смотрите, я вам приведу пример сейчас. У нас с 2021 -го года изменилось законодательство. В частности, вот этот 320-й федеральный закон сказал, что не будет облагаться больше НДС, текущая хозяйственная деятельность компании банкрота а в том числе реализация таким предприятием, товаров, работ и услуг. Извините, постановление Конституционного суда было чуть раньше. Если предприятие купило товар у банкрота, ее нельзя лишать вычета. Но оно утратило силу просто-напросто. То есть надо еще на этот предмет практику просеивать. Не утратило ли силу? то или иное постановление или определение в связи с изменением законодательства. Потому что законодательство это прежде всего, а потом уже всякая практика судебная. Вот. Поэтому мы здесь сталкиваемся с примером, когда постановление конституционного суда, это высшая арбитражная практика в Российской Федерации, утрачивает силу просто-напросто из-за того, что внесены изменения в законодательство. Вот. Поэтому к практике надо относиться аккуратно, надо к ней относиться критично. Вот система прослеживаемости товаров. Это основное изменение, последнее, из последних по НДС. С 8 июля 2021 года стартовала эта программа, причем Мишустин, 1 июля буквально подписывает постановление 11.10 о перечне, этих прослеживаемых товаров, то есть сейчас понятно, что там 21 товар, это и бытовая техника, то есть холодильники, стиральные машины, и компьютерные мониторы, и детские товары, например, коляски или автокресла, и крупная строительная техника, то есть грейдеры, бульдозеры, то есть этот список содержит э, товары из разных отраслей нашей жизни, из разных э, сфер, вот, такой разнообразный очень перечень. Но судя по тому, что с 1 июля 22 -го года этот список не пополнялся, и, насколько я знаю, с 1 января, 23 -го года, также не планируется пополнение этого перечня. Думаю, что этот э, эксперимент забуксовал немножко. Я вам сегодня покажу еще один мишустинский эксперимент, который уже давно забуксовал. Вот. Ну а вот эта система прослежимости тоже как-то она себя, наверное, не оправдывает. Так вот мне кажется потому что не вносят изменения, дополнения в этот список. Сначала хотели туда с 1 июля 2022 года живые цветы добавить, но что-то не добавили. Вот. Поэтому думаю, что перечень так, таким и останется, на, по крайней мере, еще на год. Вот Туда ничего не собираются вносить. Но, тем не менее, система работает, Система работает в основном на территории евразийского пространства. Если мы ввозим товары, прослеживаемые из Евразийского союза, из стран Белоруссии, допустим, Казахстана, Киргизии, Армении, то налоговые органы присваивают вот этот регистрационный номер партии товара, РНПТ сокращенно. Если же мы ввозим товары из дальнего зарубежья, то у нас есть ГТД. И по ГТД мы сами формируем этот номер. РНПТ он называется. А, причем при продаже прослеживаемых товаров в Российской Федерации необходимо обязательно выставлять покупателям электронные счета фактуры. Это обязательное требование, чтобы был контроль на уровне налоговой службы чтобы были электронные счета-фактуры. Единственное, можно не выставлять вообще никакие счета-фактуры при реализации товаров физическим лицам, самозанятым и на экспорт, в том числе в страны ЕАЭС. Формы счетов-фактур изменили в прошлом году. Кроме того, изменили формы книг-продаж, книг-покупок, журналов, счетов, фактур, то есть изменилась форма декларации, потому что у нас сейчас в декларацию, как мы знаем, входят и книги продаж, и книги покупок, и журналы. Вот все документы здесь вам представлены. Единственное, что хотела бы обратить внимание, на чем хотела бы остановиться, это на письме ФНС от 14 апреля 2021 года. Тогда ФНС рекомендовала формы отчетов по прослеживаемым товарам. Но 1 июля Мишустин сказал Егорову, что это такое, почему до сих пор формы рекомендованные, почему они не утвержденные. И ФНС быстренько готовит письмо от 8 июля, в котором утверждает все эти формы. А что это за формы отчетов по прослеживаемым товарам? Первое – это уведомление о ввозе. Его подают импортеры товаров из ЕАС конкретно в течение пяти дней после постановки товаров на учет. На основании уведомления налоговая присваивает РНПТ на каждую партию товара. Его сообщают налогоплательщику на следующий день по телекоммуникационным каналам связи. Если ввозим прослеживаем товары из других стран, я уже говорила, мы сами формируем РНПТ по ГТД. Второй документ – это уведомление об остатках прослеживаемых товаров. То есть, несмотря на то, что это все было утверждено в 2021 году, есть еще случаи, даже сейчас встречаются, когда прослеживаемые товары, когда уведомление еще не подано, еще его надо подать. Это что за случай? Когда прослеживаемые товары были на 1 июля 2021 года у нас, прослеживаемые товары на эту дату, на 1 июля 2021 года, были на 41 счете. На 41 первом счете. А тогда до их продажи надо было обязательно подать вот это уведомление об остатках прослеживаемых товаров. Если, повторяю, они были на 41 первом счете. В том случае, если мы товары, допустим, строительную технику ввезли для себя, для использования э, внутри предприятия, то есть эта строительная техника была у нас на 1 июля 2021 года на счетах 0,8 или 0,1. То есть мы собирались эти грейдеры, эти бульдозеры использовать внутри предприятия. А в 2022, допустим, году решили их продать. Вот сейчас, уже в декабре 2022 года. Тогда до продажи как говорит вот это письмо до продажи, надо обязательно подать вот это уведомление об остатках прослеживаемых товаров. То есть четкого срока представления этого документа нет в письме, но есть правило, что оно подается до даты продажи. Вот так. То есть в зависимости от того, когда вы эти прослеживаемые товары соберетесь Продавать. Может быть, даже и сейчас, может быть, даже в двадцать третьем году еще не поздно подать это, это уведомление. А следующее уведомление о перемещении. А, подают конкретно экспортеры товаров из Российской Федерации в страны ЕАС. То есть вот такие, именно такой экспорт у нас сейчас в основном контролируется, отслеживается. Надо сказать, что система прежде всего должна быть обкатана на территории ЕАЭС, евразийского пространства. В дальнейшем, наверное, я думаю, разработают документы и по контролю за экспортом, импортом с дальним зарубежьем. Вообще система прослеживаемости для чего понадобилась? Программа АСК у нас на территории Российской Федерации отслеживает все сделки от первого продавца до последнего покупателя. То есть выявляет гнилые звенья, как я уже сегодня говорила, когда вычет есть, начисления нет. Вот это красный цвет, это сообщение в налоговую инспекцию, чтобы налогоплательщику задали необходимые вопросы. И вот эта программа АСК, она... Действительно хорошо цепочки продавцов-покупателей на территории Российской Федерации выявляет, но при импорте и экспорте она буксует. То есть она не может сказать, а был ли экспорт реально, а был ли импорт в самом деле. Вот, то есть для этого понадобилась вот эта новая система. А Теперь отчет об операциях с прослеживаниями товарами. Подают спецрежимники, то есть упрощенцы и плательщики НДС при выходе из системы прослеживаемых товаров или при покупке товаров у неплательщиков. Этот отчет подается ежеквартально до 25 числа следующего месяца, то есть в те же сроки, что и декларация по НДС. Что значит товар выходит из системы прослеживаемости, сейчас мы с вами посмотрим. Но сначала, как формируется РНПТ. Еще разочек. Если э, письмо... Э, так, нет, как формируется... Значит, два письма давайте рассмотрим сначала. Письмо ФНС от 4 октября 2021 года, о том, что до 1 июля 2022 года штрафы отложили. Но, как сейчас показала практика, у нас отложили штрафы аж до 2024 года. То есть Мишустин сказал, что в такое тяжелое для страны время, о каких штрафах вообще может идти речь. То есть он честно себя ведет, наш премьер, вот он правильно делает, то есть система сложная, в системе легко потеряться, легко запутаться, вот поэтому какие могут быть штрафы, отложили до 2024 года, пока, там посмотрим. А вот еще письмо ФНС, интересное от 19 октября 2021 года, о том, что бумажный счет фактура не лишает вычета, в принципе. Но все равно надо этого поставщика заставить выдать электронный. То есть буквально можно, но нельзя. Вот так обтекаемо налоговая служба нам докладывает. Но единственное, что я вам могу сказать на это, что если вы получили бумажный счет фактуру, Немедленно надо обращаться к поставщику и требовать, конечно, электронный Потому что вычета на самом деле могут лишить. Независимо от их вот этих заверений, все-таки могут вычета лишить. И вот письмо ФНС от 20 января 2022 года под номером ЕА-4-15, 527. Это ошибки по прослеживаемым товарам. То есть налоговая служба в преддверии 1 июля 2021 года решила нам рассказать, а какие же мы ошибки в основном совершаем с системой прослеживаемых товаров. Первое, если нет сведений в декларациях. То есть мы пренебрегаем правилам заполнения книг покупок, книг продаж и журналов, счетов, фактур. Все эти документы, в котором следует проставить РНПТ и прочие реквизиты по прослеженным товарам. А вторая ошибка, наоборот, в том состоит, что мы показываем излишние сведения в отчетах. Напоминаю, что отчеты подают либо упрощенцы, либо плательщики НДС в определенных случаях. Вот если э, отчет подает упрощенец, то никаких проблем нет с дублированием информации. Почему? Потому что упрощенец декларацию по НДС не подает в основном. То есть бывают, конечно, случаи, когда упрощенцы выставляют счета фактуры с НДС и становятся налогоплательщиками, но это скорее исключение из правил. В основном они декларацию не подают, в основном они подают только отчеты по операциям с прослеживаемыми товарами. И для упрощенцев поэтому этой проблемы не существует. А для плательщиков НДС как раз эта проблема встает во весь рост. То есть они дублируют сведения в отчетах и в декларациях. И этого, говорит ФНС, делать нельзя. Не надо дублировать в отчетах сведения, которые указаны в декларации. Отчет о прослеживаемых товарах содержит только те операции, которые не отражают в декларации, но подлежат контролю. Например, передача прослеживаемых товаров на переработку или их утилизация. Вот я вам приведу очень простой пример. Мы ввозим товары из-за рубежа, прослеживаемые, скажем, мониторы компьютерные, для использования на предприятии, естественно. То есть мы их не собираемся продавать, мы не торгуем компьютерной техникой, мы просто ввозим для себя. При ввозе прослеживаемых товаров мы обязаны подать уведомление, если мы их ввезли из стран ЕАЭС. Если мы их ввезли из других стран, из Китая, допустим, из Кореи, откуда мы еще мониторы, из Азии откуда-нибудь мы можем ввозить, то мы никаких отчетов не подаем. Но дальше мы используем эти мониторы, как правило, года 2-3, не больше, и списываем с баланса, то есть утилизируем. Их положено даже по закону утилизировать правильно. Вот в этом случае организация, плательщик НТС должна представить вот этот отчет. При утилизации мониторов и других прослеживаемых товаров подается отчет, отчет сейчас напомним, об операциях с прослеживыми товарами. То есть вот этот пункт четвертый мы должны обязательно подать. И сведения в декларации мы не должны дублировать. То есть мы подаем еще и декларацию, допустим, за этот квартал, и там об этих мониторах не должно быть сказано. Вот так налоговая служба нам прокомментировала Вторую, вторую ошибку, которая часто встречается. Третья ошибка – то, что в счетах-фактурах мы указываем не все реквизиты. Потому что бухгалтер считает, что графы 12, 12а и 13 в счете-фактуре дублируют графы 2, 2а и 3, что их можно якобы не заполнять. Но налоговая служба говорит, что нет. Несмотря на то, что графы действительно дублируются, подавать сведения в полном объеме вы обязаны. То есть счета фактуры заполнять положено полностью. Все-все-все графы. И четвертое, обратите внимание, правило очень серьезное, оно касается не только прослеживаемых товарах. Это общее правило. По возврату товаров вы знаете что возврат товаров бывает либо по причине брака либо по причине затоваренности скажем так то есть слишком много товара покупателю продавец отгрузил в прошлом квартале допустим а покупателю столько не продать он возвращает часть этих товаров обратно продавцу так вот в этих случаях по-разному строится документооборот. При возврате товаров по причине брака продавец должен выставить покупателю корректировочный счет-фактура. Фактуру об этом еще правительство в постановлении номер 15 19 года указывало. А при обычном возврате то есть когда товар не бракованный возвращается, обычный счет-фактура. То есть продавец и покупатель просто меняются местами. У продавца проводки через 90 счет, обратная реализация и обычный счет-фактура. Вот так налоговая служба нам напомнила о документообороте при возврате товаров. Не только прослеживаемых, повторяю, не только прослеживаем а Теперь давайте поговорим о статье 54.1. На самом деле, когда в 2017 году эта статья появилась в кодексе, я сказала, что фактически ничего не изменилось. То есть до этого мы применяли, и налоговики применяли, Постановление Пленума ВАЗ номер 53 от 12 октября 2006 года. Что мы вынесли из этого Пленума в основном? Это то, что надо проявлять должную осмотрительность в отношении поставщиков и то, что нельзя получать необоснованную налоговую выгоду. Вот эти термины мы знаем с вами 6-го, извините, года из постановления Пленума вас. А теперь в кодексе появилась вот эта статья 54.1. Там другие несколько термины, но говорится об одном и том же. О том, что было нам известно с 6-го года. О том, что нельзя совершать сделки, для ухода от налогов. то есть какие сделки в основном здесь имеются в виду, продажи ниже себестоимости, но это можно объяснить, 90% скидки, вот сейчас идет период, ноябрь, декабрь, черные пятницы, распродажи, это естественно, все прекрасно понимают, и налоговые органы тоже, что существует необходимость снижать цены на товары при распродаже. То есть это тоже можно оправдать. И 90 скидки можно оправдать. А вот то, что оправдать никак нельзя, это обналичка, то есть недобросовестные поставщики. Это дробление бизнеса, когда... Несколько организаций, все на упрощенной системе налогообложения и все под одной крышей собрались. Один бухгалтер у них, один директор, одна, один учредитель, одна, одно помещение, один IP-адрес, все одно, единое. А они все на упрощенке. Ну Тут понятно всем будет, и проверяющим налоговикам в том числе, что мы уходим таким образом от налогов от основных налогов, от НДС, от налога на прибыль, и все это нам доначислят в процессе налоговой реконструкции, так называемой, то есть до начисления налогов по рыночным ценам, по ценам, которые соответствуют рыночным в данном регионе, в данный конкретный момент времени. Еще что нельзя оправдать. Мы с вами очень не любим договор суды. Суда – это безвозмездное пользование определенным имуществом. Конституционный суд в четвертом году сказал, что поскольку судополучатель не платит за пользование объектом, он должен платить налог на прибыль. Ну а у судодателя, соответственно, если это плательщик НДС, возникает НДС, потому что это дарение идет имущественных прав. Спрашивается наши директора, говорят, ну зачем нам такой договор, когда у получателя налог на прибыль с рыночной стоимости, у судодателя НДС с рыночной стоимости, зачем нам это надо? Давайте прокрутим аренду за 1 рубль. То есть чисто символическую цену поставим, вот 1 рубль, и будет у нас уже никакого налога на прибыль, не будет никакого НДС, будет у нас аренда вместо суды. Вот это яркий пример необоснованной налоговой выгоды. То есть этот пример дает право налоговикам при проверке провести вот эту налоговую реконструкцию, то есть начислить налоги и НДС, и налог на прибыль, как положено, то есть с рыночной цены, с рыночной цены аренды в данном регионе в настоящее время. Вот, поэтому... Не надо чисто символических цен, надо избегать. И по посредническим договорам, и по договорам с суду, аренды, простите, надо избегать вот этих чисто символических цен одного рубля. Это неправильно. Но ну, беспроцентные займы тоже им не нравятся, налоговикам. Они говорят, что банки бесплатно деньги никому не дают с какой радости, извините, вы друг другу даете бесплатно деньги. Вот. Но когда мы действуем таким образом с учредителями, займы получаем от них беспроцентные, мы с вами эту ситуацию рассмотрим в следующий раз, на следующем занятии, когда будем говорить о налоге на прибыль. Там соответствующие изменения были внесены, в статью 251, очень интересный, мы с вами об этом поговорим еще. Единственное, что изменилось у нас в связи с введением статьи 54.1, вот посмотрите, последний абзац, однако налоговики не смогут снять расходы и вычеты по формальным основаниям. И несколько примеров из арбитражной практики, когда первичку подписали неизвестные, у контрагента есть нарушение или можно было заключить более выгодную сделку с другим контрагентом. Вот эти основания суды считают формальностью и встают на сторону налогоплательщиков. Да, да, запись будет обязательно. Сейчас мы с вами запишем. Ну, или поскольку запись будет, вы еще раз прослушаете. Мне буквально сегодня утром, я прочитывала прессу, на глаза попалось письмо ФНС. Письмо ФНС от 10 октября 22 года. Вот такое свеженькое письмецо. От 10 октября 22 года номер БВ, Борис Владимир, тире 4, Тире 7, дробь 13450. Еще разочек. Б, В, тире 4, тире 7. Да, да, да, совершенно верно. От э, 10 октября 2022 года. А, спасибо, Ольга. А, значит, это письмо «Обзор арбитражной практики за последние 4 года по вот этой статье 54.1». Дело в том, что очень много было судебных решений, естественно, по этому поводу. Естественно, налогоплательщики не сдаются, идут воевать, идут в суд, Вот налоговики тоже не сдаются. В общем, идут сплошные баталии в рамках этой статьи. Да, спасибо большое. Вот. И вот эту арбитражную практику вы можете посмотреть в этом письме. Чем хорошо письмо всегда, вот ФНС, мы еще одно с вами в следующий раз посмотрим письмо, тоже обзор арбитражной практики по налогу на прибыль. А Чем хорошо? Тем, что ФНС нам ее рекомендует. То есть этой практикой можно пользоваться без всяких опасений. Это уже налоговая ее просветила рентгеном. Понимаете, что это все соответствует законодательству, что это все можно применять без опасений. Так что читайте письмо, очень интересно. Итак, что еще я хотела сказать по поводу статьи 54.1. Письмо, которое вы здесь видите в заголовке, от 10 марта 2021 года, это тоже очень важное письмо. Я очень рекомендую, если вы его или прочитали и забыли, или еще не прочитали, очень советую вам его изучить, это письмо, внимательно. Здесь в основном говорится о добросовестности, в отношении, о добросовестности наших поставщиков и о нашей должной осмотрительности в отношении поставщиков. То есть мы должны даже в договорах, купли-продажи, делать соответствующую налоговую оговорку, что если покупателя накажут налоговые органы, потому что он несправедливо, неправомерно применил вычет по НДС, эти штрафы должен компенсировать продавец. То есть такую оговорку надо делать сейчас в договорах поставки, купли-продажи, чтобы продавец чувствовал свою ответственность. Понятно, что недобросовестный поставщик такой договор не подпишет. А вот добросовестный очень даже подпишет. Вот так налоговые органы, например, разбираются с нашей должной неосмотрительностью, скажем так. Теперь по поводу проверки контрагентов. Вот компания «Мое дело. Бюро» предлагает следующий сервис. Не рискуйте деньгами и репутацией, оцените поведение компании на рынке, финансовое состояние партнера, будьте уверены в благонадежности и убедитесь, что потенциальный партнер не мошенник, ему можно доверять. Сервис соберет для вас полное досье на контрагента и оценит его более чем 40 риск-фактором. Репутационным, правовым, финансовым, налоговым. Вот такой хороший сервис. Здесь немножечко слайдов показывают, как работать с этим сервисом. Например, доступны все важные данные. Это текущий статус, регистрационные номера, адресные данные, капитал, его структура, руководство, финансовые налоговые данные, судебная активность, государственные проверки. И это только часть из влияющих на рейтинг факторов. Сервис держит на контроле контрагентов и самоповестит о важных изменениях. Вы можете скачать полное досье по компании с протоколом проверки и использовать его. Взгляните, то есть, на партнера глазами налоговой. В ФНС в качестве доказательства факта проявления должной осмотрительности и перед контролирующими лицами акционеры компании. Проверка по всем рекомендованным реестрам ФНС, Росфинмониторинга, ЦБРФ, реестр массовых адресов и организаций с фиктивным адресом, реестр массовых учредителей, чего только нет, директоров, номинальных учредителей, реестр организаций с дисквалифицированным руководителем и реестр дисквалифицированных лиц. Реестр организаций, должников ФНС России. Реестр не сдающих отчетность организации и многие другие. Вот такой полезный сервис. Взыскание. Узнайте обо всех задолженностях вашего контрагента, которые переданы на взыскание судебным приставам. И следующая возможная стадия будет банкротство. Поэтому надо обязательно это отслеживать. В сервисе вы найдете данные о государственных контрактах вашего контрагента по статьям, по, вернее, законам 44 ФЗ и 223 ФЗ. Проверка по реестру недобросовестных поставщиков. То есть есть даже такая проверка, есть реестр недобросовестных поставщиков. То есть сейчас только ленивый, понимаете, не проверит своего контрагента. Сколько есть разных возможностей, сколько есть разных сервисов, в том числе вот тот, который здесь представлен в этой презентации, мое дело, вот очень интересный э, сервис, массив данных арбитражных судов. То есть арбитражные дела с доступом по всем, ко всем документам по спору. Ясное дело, что если к вашему контрагенту один предъявляет иск, другой предъявляет иск, иск третий предъявляет иск, ясно, что с ним не все в порядке. То есть, скорее всего, и вам придется к нему иск предъявлять, но будет уже поздно. По банкротству тоже можно проверить. Узнайте все сообщения о банкротстве, о судебных актах, в собраниях кредиторов, проведении торгов и так далее, и обо всех задолженностях вашего контрагента. Только помните, что если вы покупаете у него что-либо, то НДС брать к вычету нельзя, потому что предприятия банкроты сейчас освобождены от НДС. Также проверка контрагента на банкротство отраслевые лицензии, залоги, лизинги и вакансии остаток чувствительной информации о деловой активности и положении контрагента, имеющейся в публичном доступе в Российской Федерации. То есть этот сервис собрал э, воедино э, всю информацию с различных источников, то есть налог.gov.ru, здесь прослеживается явная информация, реестр недобросовестных поставщиков, Реестр Роспотребнадзора, реестр Центробанка, реестр э, по банкротству, я уже говорила. Э, то есть все-все-все вот сервисы, которые есть у нас, правительственные, государственные, на все есть ссылки из этого сервиса «Мое дело». Налоговая матрица данных ФНС. На вкладке «Налоги» виден профиль. Компании глазами налогового инспектора не просто цифры платежей, долгов и штрафов за год, но и контрольные уровни налоговой нагрузки и рентабельности, штат и зарплатная нагрузка, достаточность транспортного парка, основных средств. Вот такие показатели. Выписки, конечно, из ЕГРЮЛ, ЕГРИИП, все это актуальная база, это все доступно. Все это получено от ФНС РФ, и можно в один клик получить выписку с цифровой подписью ФНС на текущую дату. Еще дополнительно с 2018 года примерно появилась следующая информация. В сервисе ⁇ Мое дело бюро ⁇ появилась следующая информация. Спецрежим поставщика на первое число прошлого месяца, Недоемки по налогам, сборам, пеням, штрафам на первое число прошлого месяца, информация о нарушениях законодательства за прошедший год, среднесписочная численность, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за прошлый год и налоги, сборы, взносы, уплаченные в прошлом году. Очень полезная информация. Это 134 ФЗ, и все это в мое дело бюро, естественно, есть. Но дело в том, что проверить вот так поставщика по сайтам, просто пройтись, этого недостаточно. Суды говорят, что налоговые органы предъявляют большое значение, придают большое значение личным контактам. То есть фотографиям. Причем фотографии нужно делать очень аккуратно. Либо со спины, ну, чтобы видна была спецодежда с логотипом, либо как-то, чтобы лиц не было видно, потому что это персональные данные, и вы замучаетесь, вы замучаетесь, замучаетесь отчитываться по этим персональным данным, если будете фотографировать лица. Вот, то есть транспорт можно сфотографировать, цех можно сфотографировать, опять же, спиной рабочих, которые в спецодежде с логотипами организации, или форменной одежде. Вот, то есть фотографиям придают большое значение, что это действительно, допустим, в порту стоит судно с таким названием, которое принадлежит организации, что это действительно компания действующая. Вот это доказывают фотографии. Дальше личная переписка, деловая. Даже эм, нас суды учат, как вести эту деловую переписку. Никаких там смешариков, понимаете, никаких эм, этих самых сленговых каких-то выражений, жаргонных словечек. Вот все по делу, все конкретно, все очень корректно, вежливо, без всякой, вот извините меня, молодежной вот этой вот шелухи. Вот, чтобы была четкая переписка деловая. Также никто не отменял досье. То есть собираете на контрагента все, что можно, все, что он может предоставить. Это устав, это приказы, это доверенности, но паспорта вряд ли дадут, это тоже личная информация. Декларации, балансы, лицензии. Кстати, бухгалтерскую отчетность поставщика можно посмотреть на гербо. Сейчас налоговая служба ведет этот гербо, в мое дело наверняка тоже есть этот гербо. Сначала планировали брать плату за доступ к этой информации, сейчас решили пока не, не вводить эту плату как тяжелые времена настали. Вот. И Мишустин, опять же, поспособствовал тому, чтобы не вводить эту плату. Также можно сходить в налоговую контрагента и вообще там справки навести. Вообще он действующий, ли он не действующий, сдает ли он балансы, те же самые декларации. Вот. Хотя, скорее всего, налоговики откажут. Потому что скажут, что все это уже есть в свободном доступе. Смотрите там. Но суды Опять же, что говорят? Что если вам отказывает поставщик или налоговая поставщика, то вы заручитесь письменным отказом, потому что это будет свидетельствовать о вашей должной осмотрительности. Вы обратились, вам отказали. Понимаете? Но вы добросовестность проявили, Должную осмотрительность вы проявили, так что все нормально. Так что проверяйте поставщиков, используйте сервис «Мое дело», используйте а, вот этот совет а, судебный, из судебной практики, и все у вас будет в порядке. А вот эта статья 176 – старое, доброе, разрешительное возмещение. И я не рекомендую другого возмещения вам. Сейчас я все объясню. Дело в том, что мы представляем декларацию, вот эту возмещению, где вычеты превышают начисления, И нас проверяют 1, 2, три месяца, кому как повезет. То есть обычно декларацию по НДС проверяют 2 месяца. Если заподозрят нарушения, то могут продлить до трех месяцев. Ну, а особо добросовестных проверяют всего один месяц, как мы в самом начале с вами смотрели по письму ФНС от 6 октября 2020 года. А самых добросовестных проверяют один месяц. Потом, по завершении камеральной проверки у нас одно из двух. Либо нарушение, либо нет. Если нарушение, то это акт, это ваше возражение, и это плохое решение, как правило. То есть полный отказ, частичный отказ, частичное возмещение и привлечение к ответственности. Плохой вариант. А теперь хороший вариант. Если нет нарушений, то полное возмещение. И вот о чем я хотела вас предупредить. В кодексе есть еще одна статья 176.1. Называется она «Заявительное возмещение». И в этом году, в 22-м, 67-й ФЗ, вы наверняка его видели, знаете, это закон по очень многим налогам внес изменения, и мы его будем с вами смотреть неоднократно в процессе нашего курса, то есть и по НДС, и по налогу на, на прибыль, и по налогу на имущество, и по зарплатным налогам по всем налогам практически 67 ФЗ внес изменения. И что касается НДС конкретно, 67 ФЗ распорядился, что сейчас заявительное возмещение без банковской гарантии предусматривается для всех желающих. То есть вы подаете декларацию. И в течение восьми дней уже у вас сумма возмещения на счете. Как здорово, правда? Но здорово-то здорово. Но я рекомендую налогоплательщикам, налогоплательщикам этим не увлекаться. Потому что государство вас попросит отчитаться за каждую копейку. Вы понимаете, что это такое? Деньги от государства. Это будет камеральная проверка обязательно. Это вся вот эта схема, которую вы здесь видите, будет обязательно. И, скорее всего, будет плохой вариант. Скорее всего. И еще в статье 176.1 вы внимательно ее прочитайте, если вы на заявительное возмещение идете, внимательно прочитайте. Потому что если вы подадите уточненку, все разом вернется в бюджет, и пени по двойной ставке ЦБ. Сейчас ставка ЦБ какая у нас? 7,5. Вот умножьте на 2. 15% пени. Немало. Вот поэтому прежде чем о заявительном возмещении задумываться, вы лучше изучите внимательно эти две статьи. 176 и 176.1. И на их, так сказать, вот эти вот посулы не ведитесь что это так здорово, что вот вам деньги от государства. Государство вас заставит отчитаться за эти деньги. А вот эксперимент Мишустина, который немножечко, по-моему, забуксовал. Еще в 2019 году, когда э, перенесли обязанность по уплате НДС с продавцов на покупателей. То есть Мишустин сказал, давайте теперь будут платить налог, не продавцы, а покупатели. В частности, по металлолому. В частности, по сырым шкурам. И в 2019 году добавили макулатуру. То есть всего три товара в этом перечне. И то, что перечень не пополняется с годами, я считаю, это признаком того, что эксперимент забуксовал. То есть он себя не оправдывает. И давайте посмотрим, как происходит налоговое агентирование, то есть то, к чему нас Мишустин всех призывал, по каким у нас моментам прежде всего происходит агентирование. Примеры самые основные. Это аренда государственного имущества. И второй пример – это... Работа с иностранцами по работам и услугам. Что касается аренды, то это первая колоночка цифр. То есть 100, потом 20, потом 100, потом снова 20, 20, 20. Это аренда госимущества. То есть когда мы арендуем это имущество, в договоре аренды прописана. Аренда плата 120 в том числе НДС 20, и мы 100 относим на 20-й, 20 относим на 19-й, 100 перечисляем в бюджет и 20 перечисляем тоже в бюджет и берем к вычету, если мы на общей системе. А если мы работаем с иностранцем, если он нас, допустим, консультирует, иностранец, он выставляет нам счет за консультацию на 120 денежных единиц. Сколько мы ему должны перечислить? 120 денежных единиц и ни копейкой меньше. А наши дела с нашим государством, извините, иностранца не касаются. Это не налог на доходы. Вот это мы в следующий раз посмотрим, налог на доходы. Это не налог на доходы. Это НДС. Он не международный налог. Здесь отсутствуют какие-либо соглашения об избежании двойного налогообложения, как по налогу на доходы или как по НДФЛ у нас есть. Нет. НДС это не международный налог. Поэтому мы должны 24 начислить сверху на 120 и перечислить в бюджет и взять к вычету. То есть этот налог теряют, реально теряют только 6 упрощенцы. Вот они его теряют. Все остальные общая система берет к вычету, упрощенка 15 берет на расходы этот НДС, то есть не теряет налог. Вот, поэтому агентированные, агентирование бояться не нужно, это нормально. Вот, и э, прежде всего мы сталкиваемся вот в этих двух случаях. Ну, а Мишустин нам еще подкинул металлолом, макулатуру, сырые шкуры. А здесь надо понимать, что в первой проводке будет тогда 10 или 41-й счет, это понятно. И чем в основном отличается покупка металлолома, скажем, от аренды государственного имущества. Арендодатель государства нам не выставляет счет-фактуру. Так же, как иностранец нам счет-фактуру не выставит. Мы сами себе, вот в этих случаях, выставляем счета фактуры А при продаже металлолома, Лотельщик НДС, продавец, выставляет счет фактур. И в вот этот счет фактуры заполняется вот по этому письму от 16 января 2018 года. Там написано, как заполнять этот счет фактуры. А от 19 апреля 2018 года письмо, как заполнять декларацию. Второй раздел, девятый раздел и так далее. А теперь я хотела бы немножечко про иностранцев еще поговорить. Очень хорошая статья есть в кодексе. Вот действительно, статья гениальная. 148. Она очень четко определяет место оказания услуг и выполнения работ. Ну, допустим, если это операции с недвижимостью. Строительно-монтажные работы, реставрация, аренда – очень просто. По месту нахождения недвижимость Если операции с движимым имуществом, мы иностранцам оказываем, или они нам оказывают, ремонт, монтаж, такие работы, по месту нахождения движимости. Культура, отдых, спорт, образование по месту мероприятия. Остается только ностальгировать, сколько у нас мероприятий было спортивных. В Российской Федерации в 2018 году, в 2019 году, да, до пандемии. А Четвертая группа по месту покупателя. Консультация, реклама, инжиниринг, маркетинг, права. То есть я привожу пример. Мы в Китай поедем рекламировать там свой товар. И китайцы нам, естественно, готовят рекламную площадку, оформляют павильон. Красиво. Кто кому оказывает эту услугу? Понятно, что дело китайцы нам оказывают. То есть мы покупатели. Поэтому, несмотря на то, что все будет действие происходить в Китае, мы являемся агентами по НДС. То есть мы как агенты платим этот НДС за китайцев. Ну и остальные работы услуги по месту продавца определяются. То есть вот так четко по пунктам. А вот как статья 148 распределяет транспортные услуги. Если это российская транспортная компания, перевозит товар из России в Россию, ну, скажем, из Калининграда в Санкт-Петербург, по морю сейчас приходится возить определенные товары, Тут у перевозчика, у российского, НДС 20%. Если российская транспортная компания перевозит товар из России за рубеж и обратно, допустим, из России в Белоруссию, из Белоруссии в Россию, 0%, НДС 0%, то есть как у экспортеров товаров, и надо подтверждать эту ставку 0%. Если иностранная транспортная компания перевозит товар из России в Россию, то есть снова вспоминаем эту нашу отдельную, любимую мною бесконечно Калининградскую область, из которой уже просто так по земле товар не перевезешь любой. Литва против. И можно привести такой пример, что когда-нибудь этот коридорчик, помните, да, географию, то есть из Калининграда, можно было сразу через Белоруссию в Россию провести, если бы этот коридорчик был наш. Скорее всего, за него бои будут, я думаю, что его сделают нашим. Пока он принадлежит Литве, территории Литвы. И вот если этот коридорчик все-таки будет наш, или белорусский, зачем нам-то, ладно, пусть белорусский будет этот коридор. То есть из Калининграда мы будем возить в Москву, нам будут возить белорусы по земле, то мы за этих белорусов, перевозчиков, должны будем заплатить 20 в бюджет российский, как агенты. Это тоже написано в статье 148. Раньше у меня был такой простой пример, литовский перевозчик тут из Калининграда в Москву нам все возит. Но сейчас вы понимаете, какие у нас отношения с Литвой. Сейчас вот такой я пример могу привести, что белорусский перевозчик будет возить из Калининграда в Москву. И пример самый, наверное, популярный, когда иностранная компания осуществляет перевозку из России за рубеж и обратно. То есть казахский перевозчик или белорусский перевозчик перевозят из России за рубеж. Агентирование по доходам, то есть здесь НДС вообще нет. Здесь мы применяем статью 309 налогового кодекса, налог на доходы. 10% мы удерживаем из дохода причитающегося иностранцу, но если так написано в соглашении об избежании двойного налогообложения, там, может быть, и по-другому написано, что мы платим ему 100, допустим, денежных единиц, а он у себя в стране платит налог. То есть надо читать соглашение об избежании двойного налогообложения. А вот еще одна схема агентирования, когда наш посредник российский за иностранного комитента Платит здесь агентский НДС. То есть этот НДС предъявляется в составе цены российскому покупателю. И если этот российский покупатель организация на общей системе, она этот НДС возьмет к вычету по дебету 68 счета. То есть комиссионер ничего не теряет. Ему покупатель возмещает этот агентский НДС, он уплачивает его в бюджет и иностранному комитету перечисляет 100. Но, естественно, за минусом вознаграждения. Только я не стала сюда в эту схему вставлять вознаграждение, чтобы не путаться. Там тоже НДС с вознаграждением, это все понятно. Вот, а здесь я хотела акцентировать внимание именно на агентском НДС, то есть 20. Вот с этих 100, эти 20 – это агентский НДС. Теперь, что касается электронных услуг. История очень интересная. То есть по этой схеме сейчас могут передаваться вполне электронные услуги. Четыре года это было невозможно. Потому что в 2017 году президент наш выступил очень эмоционально. Сказал, что мы всех гуглов тут заставим поставь, встать на учет. И вот потянулись эти четыре года. 18, 19, 20, 21. Одни Гуглы встали на учет, другие гуглы сказали, да ну вас, не будем мы с вами работать. Но нас, смотрите, предупреждала ФНС и предупреждал Минфин все эти четыре года. Если иностранная компания не встанет на учет в Российской Федерации, а российская компания уплатит НДС в качестве налогового агента при покупке электронных услуг, то в вычете НДС российской компании будет отказан. Вот такая ситуация. Но по исключительным правам на программное обеспечение ситуация иная. С 2021 года у нас теперь в реестре только российские программы, и при покупке иностранного ПО мы становимся налоговыми агентами. Тут все было нормально. А вот с электронными услугами 4 года мы их не могли нормально вот так вот купить у иностранцев. Однако наступил 22-й год. И сначала мы прочитали дружно с вами письмо от 12 апреля. В связи со сложне... с усложнением обстановки на рынке электронных услуг, российские покупатели могут выступать налоговыми агентами и брать НДС к вычету. Вот так. То есть те выступления президента остались в прошлом. Теперь все изменилось. А 323 ФЗ посмотрите, от 14 июля, внес изменения в налоговый кодекс уже с 1 октября 2022 года. То есть сейчас можно спокойно покупать электронные услуги у иностранцев и брать к вычету НДС. Или через посредников покупать и тоже брать к вычету НДС. То есть никаких прежних уже заграждений на этом пути у нас нет. Теперь закон 305 от 2 июля 2021 года. С 2022 года от предприятия общепита освобождаются от НДС по статье 149. Если сумма дохода за прошедший год не превышает 2 миллиардов рублей, а доля доходов от общепита более 70%. И вот нехорошая тенденция, я считаю. С 2024 -го года зарплаты в общепите будут проверять на соответствие среднеотраслевой. Вспомните, вот сейчас мы идем на зарплатные комиссии, в налоговую инспекцию, и нам там говорят, почему у вас зарплаты ниже среднеотраслевых. А мы им отвечаем что зарплаты должны быть не ниже регионального МРОД по закону. Причем тут среднеотраслевые зарплаты. И налоговая от нас отстала как-то вот в последнее время. Но в 2024 году эти среднеотраслевые затраты введут в закон. Все. То есть теперь уже мы не... Не можем говорить, что в законе это не прописано, что среднеотраслевых затрат там нет, уже есть, вот, с 24 года. Почему я говорю, нехорошая тенденция. А вот постановление правительства тоже с 22 года при продаже мотоциклов, ноутбуков, планшетов, мобильников, смартфонов, моноблоков, бытовых холодильников, пылесосов и стиральных машин, список закрытый, слава богу, приобретенных у физических лиц, НДС будем платить, ну, уже платим, с разницы между ценой продажи и ценой покупки. То есть мне вспоминается, например, 90-е годы, стихийный рынок, когда мы очень много покупали действительно на рынке у физических лиц товаров. И тогда существовал такой документ, который мы должны сейчас все вспомнить. Это закупочный акт с паспортными данными этого физического лица, самое главное. То есть основная задача наша, это, во-первых, правильно исчислить НДС при перепродаже, и, во-вторых, заложить, извините за выражение, это физическое лицо, чтобы он заплатил правильно НДФЛ. Вот, потому что, конечно, если этот холодильник ему принадлежал больше трех лет, он не должен подавать декларацию, это по закону, по НДФЛ. Но если он занимается активно перепродажей понимаете, товаров, тех же самых э, смартфонов, вот, он должен платить НДФЛ, если он, конечно, не на упрощенной системе. То есть его паспортные данные нужно обязательно в этот акт занести, чтобы налоговая могла его Пробить, что называется, на предмет. Платит он НДФЛ или не платит? Прощенец он или кто? Вот, чтобы налоговая знала его реквизиты. Теперь НДС освобождение с 1 июля 2022 года, вот по этому закону, действует для передачи исключительных прав на изобретения полезные модели. Промышленные образцы топологии интегральных микросхем и ноу-хау, то есть нематериальные активы сейчас продаются без НДС. И, соответственно, покупаются тоже, это надо тоже иметь в виду. Вот туризм, нулевая ставка. А, действительно, извините, ради бога, я немножко, да, запуталась. Значит, что-то мне упрощенка вошла самая... в голову вместо НДФЛ. Это УИП может быть. У ИП может быть либо упрощенка, либо НДФЛ. А у обычных физических лиц, конечно, упрощенки быть не может. Татьяна, вы абсолютно правы. Спасибо вам за уточнение, конечно. У физических лиц никакой упрощенки быть не может. Не знаю, что она пришла в голову. Значит, нулевая ставка в туризме. Вот тут надо иметь в виду, больше всего у нас сейчас пострадали организации, которые направляют своих работников в командировки в другие города. И там гостиницы вдруг. В 2022 году, уже в августе, допустим, в сентябре, вот сейчас, выставляют НДС 20%. По ошибке, естественно. То есть по проживанию сейчас, вот как мы сейчас посмотрим, 0% в гостиниц. И, соответственно, организации, которые направляют в командировки своих сотрудников, не могут брать этот НДС к вычету. Почему? Потому что отставки отказаться нельзя. Можно отказаться от льготы по статье 149, пункт 3. Можно отказаться вот действительно от этих льгот. Но отставки нулевой отказаться нельзя. Поэтому, если нам гостиница по ошибке дает счет, и НДС там 20% выделен, мы не можем его взять в вычету. Это неправомерно. Вот. Ну а с точки зрения гостиниц, вот здесь все написано, услуги по предоставлению в аренду или пользование объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатации после 1 января 2022 года и включенных в реестр специальный. Нулевую ставку можно применять до истечения 20 последовательных кварталов, следующих за кварталом, в котором соответствующий объект был введен в эксплуатацию. Для ее подтверждения в налоговую представляется документ о вводе объекта и договор на сдачу в аренду. И услуги при, по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения. Эта ставка применяется в общем случае по 30.06.27, включительно, а если речь о местах в объектах индустрии, включенных в реестр, и введенную в эксплуатацию после 1 января 2022 до истечения 20 последовательных кварталов, следующих за кварталом ввода объекта в эксплуатацию. Здесь подтверждающим ставку документа, будет отчет о доходах от оказания услуг по предоставлению мест для временного проживания. И во втором случае также потребуется документальное подтверждение ввода в эксплуатацию. Моментом определения налоговой базы по указанным выше услугам является последний день квартала. То есть как по экспорту товаров. То есть там по экспорту товаров, вы знаете, по вот нулевой ставке, которую мы сегодня вспоминали, для перевозчиков, там есть тоже конкретный перечень документов для подтверждения нулевой ставки. Статья 165. И этот перечень представляется в налоговую инспекцию, и последний день квартала является датой, Начисление НДС. Также и здесь: Объекты и услуги с нулевой ставки, ставкой по приказу ростуризма от 5 июля 2022 года. Это не только гостиницы, это кемпинги, это конгресс-центры, это даже аквапарки, это яхт-клубы. То есть, вот здесь вы видите весь этот перечень. Для каких объектов доступна нулевая ставка. И условия для применения ставки 0%. Важно иметь в виду, что ставка 0% будет применяться только к услугам проживания, а с дополнительных услуг это прачечная сауна, фитнес, автостоянка, трансфер, конференц-зал, бизнес-центр, гостиницы платят НДС-20. Пока. Пока. То есть на это указывает письмо от 19 мая 2022 года. Услуги гостиницы должны быть включены в цену номера и названы в разделе 7-8 приложение номер 4 к положению, утвержденному постановлением правительства. И вот в будущем, посмотрите, планируется распространить ставку 0 на все услуги гостиниц. Вот тогда организациям будет проще. А сейчас надо обязательно смотреть, какие услуги облагаются поставки 20, а какие облагаются уже поставки 0, с точки зрения вычета, когда мы встречаем наших командированных. Вот, ну все, спасибо за внимание. Сегодняшняя лекция подошла к концу. Я попрошу вас задать вопросы, если они у вас возникли. Елена, вам тоже спасибо за помощь, за сопровождение. Да, в следующий раз встречаемся. 1 декабря будет налог на прибыль. Ну хорошо, как Мясников говорит, если хотите нас пересмотреть, смотрите запись. Да, обязательно, Татьяна. Ну все, спасибо вам еще раз за внимание. Всего вам.